И всем привет! Я Мистер Кесалавская, и сегодня я вам хочу сказать две вещи. Первая вещь, как установить, как скачать видео с Ютуба. Да. Давайте, давай, моё возьмем, чтобы просто сказать. Ну, допустим, вот это вот видео. устанавливаем его. И вот мы видим ссылочку, ну, сама штучка. Тыркам один раз в правую сторону. И тут мы видим саму ссылку. Перед Ютубом ставим 2 S, просто 2 S, Нажимаем Enter. Ждем. Вот. У вас перекинут на сайт rusevfrom.net. И вы можете скачать с Одноклассников, всяких других сайтов бесплатно. И вот это на мое видео, чтобы его скачать, просто либо нажимаем так, скачать, либо смотрим. Какое вам именно надо видео? М4 720R или 360? Вот. Можно скачать просто музыку, только звуки, без видео, вроде как бы так. Так, не надо. Просто тыркаем на MP4 файл нажимаем и у нас идет скачка я не буду скачивать вот давайте вернемся обратно и всем привет так еще одну вещь хочу сказать вот у меня постепенно набирается просмотрем канал youtube набираются подписчики первое что я хочу сказать я не накручивал подписчиков и тем более просмотров вот если вы хотите чтобы я переснял вот этот видеоролик потому что я там ставил музыку по другому всякое такое было непонятно я еще во втором и третьем классе учился так что э -э -э, я может быть и пересниму это видео я не буду делать потому что для... это самое большое видео чем не самое большое где очень много просмотров. Скоро там будет уже 400. Вот. Ладно. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем бай-бай.